Привет! Вы на канале Тойсоу. В этом видео я покажу вам, как быстро и просто сшить пасхального зайчика из ткани. Вот такого милого розового зайчика. Давайте приступим. Материалы и инструменты. Для того, чтобы выполнить этот проект, вам потребуется розовая ткань, желательно натуральная. У меня лен. Нитки в том ткани. Нитки для вышивания мордочки, темно-коричневые или черные, портновские булавки, синтепон, ножницы портновские, желательно иметь ножницы зигзаг и, конечно, вам потребуется выкройка. Эту выкройку вы можете найти по ссылке в описании на нашем сайте. Там же вы найдете и другие несложные выкройки, из которых можно сшить зайцев я взяла прямоугольник ткани в два сложения сверху кладу выкройку и начинаю аккуратно придерживая выкройку ее обводить вот таким образом После того, как выкройка переведена на ткань, мы все это скалываем. Обратите внимание, что мы не вырезаем пока заготовку зайца. Сначала мы должны проложить строчку, сшить детали. Я буду сшивать детали по этой линии внизу оставлю отверстие для того чтобы потом наполнить зайца наполнителем таким образом то есть я буду сшивать вот от этого уголка всего зайчика до этого уголка вот что у меня получилось я частично шила на машинке частично руками то есть вот эту прямую линию с одной стороны и с другой я прошила на машинке. А вот эти вот изгибистые линии все я прошила на руках, потому что на машинке мне здесь было бы очень трудно аккуратно прошить. Теперь я беру ножницы зигзаг и начинаю вырезать заготовку близко к шву наружной линии. Таким образом, если у вас нет ножниц зигзаг, тогда вы вырезаете обычными ножницами. Но после этого вы должны будете сделать надсечки на припусках, на швах, для того, чтобы вы могли легко вывернуть потом. Вашего зайца. Так. Завершаем работу. И вот в этом месте, где у нас не зашитое отверстие, мы оставляем припуск на шов побольше. Здесь мы будем сшивать потом отверстие руками. Так, и делаем вот насечку вот здесь вот между ушками. Иначе нам будет трудно вывернуть. Так. И теперь аккуратненько зайца выворачиваем. Так, ушки. Самый сложный момент это вывернуть ушки. очень удобно помогать себе вот такой бамбуковой палочкой для шашлыка так одно ушко и второе выворачиваем таким же способом Теперь тянем за ушки, надо все расправить, все швы аккуратненько расправить, особенно ушки. особенно вот эти вот кончики тщательно все расправляем и после этого заготовку надо прогладить утиком, разгладив все швы распрямив всего зайчика вот я вывернула своего зайца очень хорошо его разгладила здесь внизу у меня отверстие и теперь я Буду наполнять зайчика наполнителем чтобы он приобрел свою пухленькую форму при этом наполнитель должен находиться только в тельце зайца в ушки наполнитель не надо набивать Ушки будут стоять без наполнителя будут держаться Таким образом наполняем равномерно, чтобы наполнитель был... Ну что ж, я думаю, для моего зайца наполнителя уже достаточно. Так. Вот такая получилась симпатичная фигурка. Так, теперь мы должны по тайным швом зашить вот это отверстие. Берем иголку с ниткой. и аккуратненько зашиваем Готовка зайчика готова. Такой мягонький зайчик получился. Теперь нам надо вышить мордочку. Если вы затрудняетесь нарисовать мордочку, то сделайте следующее: вот как я у меня на выкройке уже нанесена мордочка. Поэтому я делаю иголкой отверстия там где глазки где носик теперь прикладываю выкройку к заготовке так чтобы совпадали детальки и фломастером переношу рисунок таким образом вот так вот то есть вот они глазки вот он носик так и здесь вот так вот и усики будут я буду вышивать мордочку темно-коричневой нитью это нить типа ирис или снежинка Начинаю с глазиков. Можно держать перед собой выкройку, чтобы понимать, что должно получиться в итоге. Так, теперь вшиваем носик. Обозначаем усики. Вот такая мордочка у меня получилась. Нитку выводим с другой стороны, немножко натягиваем, обрезаем. Вот такой забавный зайчик. Теперь украсим готового зайчика атласными узенькими ленточками. Оборачиваем ленточки вокруг ушек, завязываем узелок и завязываем бантик. Лишнее обрезаем. получился зайчик. Я шила два таких зайчика. Какой вам нравится больше? Они очень похожи. Мягкие зайчики, нежные, станут украшением в день Пасхи. Их можно подарить близким на праздник. Ленточки можете подобрать на свой вкус. Здесь может быть кружево вот такие розовые зайчики. Вот этого зайчика я набила более плотно такой плотный зайчик получился. Этого зайчика я набила менее плотно, более нежный получился. Такого зайца можно поставить в корзинку с пасхальными яйцами будет смотреться очень красиво. Жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!